Доброе утро. Тормоза выдержат или нет? Если не двигаются комары, заедают. она попалась я, я надеюсь что вы увидели ну все смотровай мудочки а -а -а -а. это ужас все приехал я короче приехал я руки покусанные Рожа покусанная вся. Нахер нужна такая рыбалка? Доброе утро. Собираемся на рыбалку. Хочется спать. но нужно собирать рюкзак. Сейчас выходим. Сейчас покажу, что собираю. что у меня здесь ну я вот термос взял тут у меня вот, удочка ну тут всякие снасти мешочки хлеб на хлеб будем рыбачить так, надеюсь получается снимать камера надо включаться. Запихиваем все. Короче, все запихиваем. И погнали. Смотри, Кренчик Еду на реку, а вот дорога. Асфальт, конечно, ездить легче, чем по грунтовке. Еще и надо в гору. жарко. Немножко проспал. Надо было пораньше выехать. Ой -ой -ой. Ау -ау -ау -ау -ау -ау. Сейчас сколько уже времени там? Где-то часов в 7 уже утра. Надо было часов в 5 выезжать. Чтобы пораньше. Так, я вот не помню. По-моему, надо направо уходить. А, сейчас все пол седьмого, ну так нормально. Раньше надо было выйти еще. Тут зайцев бал, я видел. Сейчас с утра тоже могу выйти, Беруть. Но не знаю где они сейчас летом ты их так просто не найдешь зимой следы видны Морья много поэтому надо срочно ехать ехать то срочно но опасно блин я в связи не ездил на велосипеде сегодня первый день когда я выехал и сразу блин вот такая вот местность поэтому надо аккуратно очень чтобы не разбиться блин хрена Тормоза выдержит или нет? Я считаю, постоянно на тормозах еду. Сейчас, блин, как ты я очкую! Если я, блин, разобьюсь, мне будет не до рыбалки, Стоп Я тут зимой на лыжах скатывался, но как-то там снег был, и не так это выглядело не так страшно, блин, как сейчас на велосипеде. Ай-яй-яй-яй-яй! Тяжело будет не сейчас, тяжело будет на враговом пути. Здесь еще грязь. Все аккуратно проехаться надо. Они прокисли нам пешком. Должительный склон, довольно крутой Я не знаю, как это Смотрится со стороны Но Такая тут дорога еще Вся Тяжелая Поэтому я пешком спускаюсь Не рискую здесь Верхом на велосипеде Ехать О, здесь Комари Еще щеком, комары, блин Хорошо, что у меня костюм такой, тоже злой. Ух ты, ух ты, ух ты! Слушай, если не двигаться, комары заедают. А? Да, жестко, жестко, блин. По-моему, еще немного осталось. Ну, гул, я не знаю, вы слышите или нет, гул комаря. Но гул стоит от комаров. О, какой-то чувак глушак потерял здесь пока. Это, по-моему, Миловский. Пока ездил. из леса и до берега будем ехать вот что сзади осталось. тут птиц море ехать туда комарья вроде нету тут на поле а, конечно в лесу полчище комаров Прошу костюм специальный. Москит. Короче, костюм москит. От комаров. Так что так, вот ладно, на берегу. Включу камеру. Вот, вот они уже нападают, блин. лет не ездил я блин по персчонке это вам не по асфальту блин колеса тяжелее педаль тяжелее крутить не знаю видно не знает этого зеленого зеленую птицу ну размером с воробья как это называется интересно птица когда едешь, сейчас я попробую сейчас заснять вон они из-под ног выскакивает. но это другие какие птицы а это зеленый красивый ну тут много всяких птиц тут видите, сколько травы они здесь на каждом торчащем как сказать в они сидят тут по всему полю, вот он вот, видно, нет, должно да, ну, быть видно, вышли мы к реке Вот, ну какой-то, вот она, река белая, Агридель Агидель. еще называется -то? А там что делают? Там какие-то, блин, я в прошлом году там ловил всегда, а сейчас там какая-то техника. Ну, не совсем там, чуть поближе сюда, вот, к берегу, но и до туда я доходил. А сейчас там какой-то кран. Пошла тут я к крутому берегу подошел, а здесь, смотрите, ласточки. Как бы они на меня не напали, блин. Гнезда их. Сейчас попробую показать. Ласточки Тут много летает Похоже они на стрижей, но они совсем не родственники со стрижами Вот, сейчас покажу Они взлетают уже в нее Надеюсь, не набросятся у него Тут их много спуститься и попробовать будем порыбачить но ну, ничего тут о летает хищник один тут ничего крупного здесь конечно не стоит ждать я сегодня взял и не спиннинг обычное удилище тут небольшое полутометровое по полтора метра Сейчас спустимся аккуратно туда, вниз и начнем. Осталось найти откуда спуститься. Там какие-то какая-то техника работает, какие-то корабли. А вот здесь пологое место. положу сюда свой велик, его не видно здесь должно быть, более-менее. Так, нет, я неправильно взял. Нет, вот так. Интересно, там вообще стоять-то можно будет? Нет, получится стоять. Ну давайте здесь попробуем. Начнем отсюда, а там дальше уж как пойдет. Да, что-то рыба там плещется. Так, подумал я. Если мне велосипед. Чтобы постоянно на него не оглядываться. Вот такая у меня удочка. Сколько здесь. Хер знает сколько здесь метров. Ну, два метра может есть. Нет у меня никаких предчиндалов особо. Просто обыкновенные снасть Так, вот такая покупная. Не знаю, видно, не знаю, не видно. Так, причем это, по-моему, новые у меня еще и была и старая хочу я новую открывать а вот у меня вот такая была Знаю, видно не знаю нет не знаю первый раз снимаю рыбалку свою Оп. так тут хе, надеюсь никакой крупняк не попадется потому что он все вырвать Нахрен, все держится на соплях у меня здесь надо будет склеить Она мне Там полещится где-то эта рыбка сзади. Я не хочу, я не хочу, я не хочу. Поставь громче, Так, куда мы сдвинемся? Смотри, сдвинь, сдвинь, сдвинь. Смотри, сдвинь, сдвинь, сдвинь, сдвинь. Куда весь этот? Наш ключ, зазладный. Низго не будет, зазладный можно дойти. А сейчас он находится, нет? глубину может клевать будет думаю что-то вроде какие-то поклевки есть может будет клевать здесь не знаю, что-то какие-то поклевки были Че не клеет вообще? Раньше что-то я приходил, тут что-то было всегда. Мелочь наклевала. Сейчас и то не клеет. Мелочь, ничего. То ли окунь, то ли щука, гоняет, блин, мелочь. Только что, вот метров в пяти от меня. Мощный такой всплеск был. Да, вот надо было со спиннингом сейчас приходить, а не, так, не с этой улочкой. Может что поймал бы на спиннинг. Вот, вот здесь она. А здесь она возвращаюсь все на первоначальное место прошел метров 200 метров 200 я прошел до до крана что-то там чистят чистуют. вот она попалась рыбешка козявка маленькая но все-таки попалась. Надеюсь, ее видно. Не буду я ее брать. Сейчас быстренько я ее отцеплю и выпущу. Иди, рыбка, плыви. А, маленькая. Можно было пожарить, конечно. Да что -то жалко. Но радуемся тому, что попалось. Глубину я увеличил. Это значит, здесь можно Сейчас пойдем. Возьмем, возьмем шмотки. Чайку попьем. ходить с велосипедом нашел я место где попалась хотя бы одна рыбина рыбка вот оно, это место выстрел я больше глубину Сейчас я попробую поставить три ногу и себя заснять. Raz, raz. далековато стоит. Наверное, не будет видно толком. Ой. Ой, слышно не будет толком. А тут, я надеюсь, какой-то звук запишется. Попалась мне одна маленькая рыбина. Я вот здесь забрасывал и сделал побольше глубину. Похоже на малька Галавля. Я не знаю, посмотрите. Я его заснял. Зацените. Сейчас я еще наживку сделаю и попробую еще тут Порыбачить. Ну, скоро уже идти надо было. Все утро я зря проходил. Вот сюда надо было сразу прийти и поставить хорошую глубину. Вот простая я прям вот здесь, перед берегом. Прямо у берега. Вот, и здесь есть поклевки. Ну, и вот при первой поклевке попалась маленькая рыбина. Вот еще раз поклевки идут. Но непонятно, клюет или не клюет. Еще ветер поднялся. Нету. Нету, нету, нету. Да, ветер поднялся. Тут грязь кругом. Надо было что-то такое здесь, чтобы можно было садиться вот не знаю меня слышно или нет вообще наверное меня и не слышно толком блин а ощущение было что рыба там сидит А может еще одну поймаем и парочку С компьютерной рыбалкой Конечно не сравнить Там клюет И клюет и Клюет и клюет сюда что ли а я далеко отсел такое ощущение что поклевки есть но я вот это у меня HDR как это называется экшен камера приближать я на ней не могу зумировать я бы вам заснял поплавок конечно Так надо подальше забросить. Если дальше забрасываешь, подхватывает течение, такое ощущение что что-то там таскают эту наживку в разные стороны летают здесь а то может я с берега попробую подойти к их колонии и показать вам заснять надеюсь они на меня не набросятся да не должны Ну и все, на этом больше клев прекратился, больше ничего нету пока. О, клюет, клюет. Так. Сейчас какая-то поклевка была, слушай, дернула. поймаем. похоже на поклевку было Заброшу я куда-нибудь сюда И чай попью попьем чай и будем подводить итоги нашей сегодняшней рыбалки. Обещал я порыбачить и заснять свою рыбалку. Вот такая у меня рыбалка. Надеюсь, звук есть. И надеюсь, камера пишет. Обидно будет, если камера задохла. И сейчас мне ничего не пишет. Попью чай, буду закругляться. И так вот а на себя лью Такие дела, ребята прошелся я по берегу белый метров 300 наверное в общей сложности если видно, там вот есть видите, да вот это вот техника какая-то кран там не знаю, барж какая баржа какая-то до баржи я дошел там вибрация очень сильная гул стоит там находиться невозможно ушел я оттуда пару поклевок было там вот но единственная рыба которая поймалась это поймалась она вот здесь рыбка попалась забросил я увеличил глубину забросил и она попалась маленькая но я покажу вам я ее заснял кажется и отпустил Нафига она такая мелкая нужна, пускай растет. Так что можно констатировать факт, что сегодня при съемках этого фильма ни одна рыбка не пострадала. Надо будет собираться уже назад, потому что назад путь у меня будет нелегкий, надо будет в гору забираться, да еще и с велосипедом, там еще комары. Но у меня вот, У меня есть капюшон. Мой костюм называется москит Я кепку свою сниму Вот так вот Кепку сниму И тут у меня есть Вот такая сетка Я полностью на лицо одену Ни один комар до меня не доберется Плотная ткань У этого костюма Вот. плотная ткань она не, не могут ее комары прокусить не, ну не прокусить а короче пробиться не могут вот. но в рыбалке главное не рыба главное посидеть на берегу реки конечно тут нельзя сказать что свежим воздухом я дышу если подойти поближе к барже, то там вообще вонище стоит. Тут так-то более-менее. Ну, постоянно тарахтит, шумно, конечно. Ну, а что поделаешь? Если посмотреть туда, если бы я камеру направил в ту сторону, то там были бы ласточки. На обратном пути попробую я заснять колонию. Так-то как-то так Еще попью чая Потому что Чай его все равно придется выливать Ну все, одна рыбка только. Но без улова мы тоже сегодня не остались. Это вам не Russian Fishing 4, блин. Тут если не клюет, то не клюет. И ничего не поделаешь, не задонатишь, ничего. Какой-то жук ползает, блин. У меня уже галлюцинация, мне мерещится, что поплавок дергается. Все, если глюки пошли, то надо уже собираться. То ли щука, то ли окунь гонял рыбу. прям жесть была. Надо было, может, спиннинг взять. Нет, думал, клюет просто поплавок. Ой, наживка цепляется и течением тянет. Поплавок тонет. Точнее, наживка цепляется за дно, а поплавок тянет течением. Здесь рыбы нет, Ну рыба-то есть, плавает так-то рыба, плещется. Но не клюет, может на хлеб не клюет, но я в прошлом году ловил на пенопласт. Я забыл взять наживку, тут валялся пенопласт вдоль берега. Шарики пенопласта взял, прицепил, бросал, Клю... клевало вообще. Хорошо. вдоль всего берега, шел, бросал, клевало, бросал, клевало. И не такая, не мелочь, там дальше, там кусты есть, в кустах карасики клевали, мелкие. Когда я пришел, они еще даже не работали. С утра они подошли, запустили дизель и начали работать. тарахтеть. пораньше бы я пришел, может быть и клев был. Но я в 4 проснулся. Потом, о, о, о, о, о, о по-моему, тащит. Ну-ка, нет. В 4 проснулся, потом решил еще чуть-чуть поспать. И в итоге проснул до 6. поехал только в седьмом часу. Считайте, где-то в семь я тут был. Ну ладно, я думаю тут можно так вечно сидеть. В принципе, погода хорошая, но у меня еще планы на день кое-какие были, так что придется собираться. Давайте еще пять минутчик. Еще пять минут бокля не клюет. Хотя плещется, хлеб не хочет, наверное. поклевки то ли нет не клеет короче все пять минут прошли наверное или или тянет или зацепилось за дно просто зацепляется за дно ну все последний раз закидываю уменьшаю глубину И хватит. в 9, 10 час, наверное, надо валить. Валить надо отсюда. Нету. Нету, хотя я и сказал, что последний раз. Еще в далеко-далеко. поплавок плавает а мы с вами пойдем запишем контент короче говоря если запись еще идет вот вон они вон они эти птицы ласточки сейчас главное чтобы они на меня не наехали тут не налетели не отделали меня Сейчас, ну, мы типа просто мимо проходим. Офигеть, прикольно. Сейчас, ну трогать, конечно, мы их ни, ни в коем случае не будем. Просто пройдем мимо и аккуратненько заснимем. И все. Так, а здесь тоже был хороший камушек. Можно было здесь тоже порыбачить, кстати говоря. Вот они, колония. Там э, с той стороны берега тоже их колония была. Вот старые гнезда, это их новые, похожие новые гнезда. Вон они, вон они с туда садятся. Там дальше по берегу тоже есть такие же гнезда. Вон они, ну интересно. Залетают. Вот они прицепились к гнездам кормят своих птенцов, видимо. Вот, Напугать их, конечно, я не буду. Я, я надеюсь, что вы увидели. Надеюсь, что вы смогли увидеть. Это интересно смотрится. Посмотреть интересно очень. Жаль, я не взял свой аппарат У меня там с хорошим зумом есть... Объектив я бы мог приблизить, чтобы поближе увидеть какой-нибудь из них. Но, естественно, подходить, ну, не знаю, чуть-чуть, если я попробую подойти, они, наверное, распугаются. Вот они. Для них это стресс. Не буду я подходить. Они уже довольно-таки беспокойные стали. Вот они и летают. Не хочется их обижать, не хочется им мешать, трогать их. Ну все, я думаю, поснимали и хватит, да? Как вы думаете? А потом я попробую на камень приблизить. Сейчас давайте еще чуть-чуть подойду. В принципе, они ко мне привыкли, наверное, не знаю. Я тут в центре колонии нахожусь. Нет, не в центре, это край, а край на колонии. Там вон дальше, там гнезда есть, еще есть. Там в других местах есть заброшенные гнезда. Но эти ласточки, они до нас долетают. Вот я в трех километрах от реки живу. Ой-ой-ой, вот они. Вот они летают. Насекомых ловят, наверное. По-моему, они особенно на меня и не обращают внимания. Вот они сейчас наловят насекомых и вернутся в гнезда снова, чтобы покормить птенцов своих. Все, пойду я. Хорош. Вот такие вот гнезда, э -э, какие там на гнезда. Ну и хватит. На этом По отключаюсь. потом покажу, как буду страдать, пока буду забираться на гору обратно. Довольно крутой склон там. Пока-пока. Ну все, сматываем удочки. Показал я вам ласточек там рядом с ласточками еще вот блин я сначала я сначала подумал ё мое рыба а потом только понял, что зацепился за корягу даже не коряга а какая-то водоросли, блин. Что оторвется леска? Ага. Все, нет у меня наживки. Ладно, сматываю удочку. Удочка мне моя нравится, прикольная. Она. Не знаю видно. Что Yeah. <laughs> запись. Сейчас я буду подниматься. Такой склон. Вот Сапет. Буду подниматься. Ой. Там какой народ пришел. Проблематично, как бы мне не упасть. Поднялся. Вот такой вид открывается. Вот гора, мне к которой надо будет мне забраться. Там вот стоят. Там стоят. Так. Ничего я не просрал, не потерял, точнее. Так, смартфон, вот здесь камера здесь. Самое главное. Вот за этим холмом я живу, получается. А вам где столбы идут? Высокие, видно или нет? Не знаю. Фух. Поехали. О, вон туда надо ехать, нет. Там вот отдыхающий, карьер, поле. По-моему, наши кошки на это поле ходят, потому что долго пропадают. И нашу кошку мамашу, кошку Жизель, задавили именно вот в, в направлении к этому полю. Это да не ласточки, они далеко летают, не только здесь. Я их часто вижу у себя там. Вот. Тут можно на машине проехать, но круг надо делать. Большой. И неохота здесь шарахаться на машине. Лучше на велосипеде, а можно даже пешком. Вот. Но местность, конечно, пересеченная, на асфальте ездить намного легче, чем на велосипеде. Ой, чем футы на велосипеде ездить на асфальте намного легче, чем по вот такой грунтовке. Там вот чайки на том берегу тусуются. Тут часто утки, гуси. Ну насчет вообще не знаю. Уток я здесь видел. Вот он, вот я, вот он. Видно было или нет, не знаю. Надеюсь, камера и микрофон не сдохнут до того, как я заберусь на холм. Я вам полностью спешу все а потом уже обрежу ненужные какие-то лишние вещи. Вот, остальной фильм останется. Потому что тут едешь, и какие-то прикольные вещи появляются по ходу движения. Вот, так мгновенно камеру включить не получается поэтому пускай она работает я буду ехать надеюсь, меня слышно надеюсь, микрофон работает подключил я петличку Фу. за рубль 90 1 рубль 90 копеек стоила петличка плюс 80 рублей доставка или 90 рублей ну короче, петличка мне обошлась 100 рублей Примерно. вот из, на Алиэкспресс больше пяти, говорит, не заказывать ну, вот. ну то есть рубль 90 петличка ну вот, смотрите, как она работает сами, она, конечно, почему-то ну она не подключается, например к компьютеру почему-то ну там, видим контакты так спаяны, перепаяны но к смартфону подключается прекрасно. Я смартфон... Кстати, дикто... к диктофону тоже не подключается. Я пробовал. А к смартфону подключается. Я смартфон использую как диктофон. Записываю сюда звуки. Вот, пытаюсь записывать, например, как я на велосипеде еду. Там, Чё, нету никого. Там. Вот так. Припекает, жарко становится. Вот они летают. Птицы, Кошки наши часто лесных птиц приносили Но я их спасал, этих птиц Выхаживал и отпускал У меня даже ролик есть, как мы зяблика выхаживали И отпустили Крыло у нее повредилось И дрост им попадался Но я так понимаю, они ловят либо старую птицу Какую-то слабую, которую уже не слышит, не видит Вот он, вот он, вот он, какой Прикольно. Либо молодую, которая еще неопытная, глупая. Не знаю, видно, не знаю, не видно. Вот он сидит. Зелененький. Черек. Вот тут лопухи какие-то, растения, разнотравья какой-то. ну тут бурьяром, бурьяном все поросло, ну красиво. Дикое поле. Вот. Кому-то может не понравиться, скажут заброшенные. Но это для фермера не понравится. А так-то поле как поле. Ну вот эти какие-то большие сорняки. Бывает, что... Поле порастает сорняками техногенового характера. Не техногенного, а, как это называется, человеческого можно сказать, происхождения. Какие-то вот есть, борщевик какой-то вот есть, еще всякие. Одуванчик бывает, искусственный, специально какой-то выведенный сорт, который... Попадает в дикую среду и все подряд вытесняет, забивает собой все пространство и уничтожает другие растения. Но тут я не знаю, тут такое или нет. Тут больше похоже на дикое, обыкновенное дикое поле. Вот мы приближаемся к горе. Вот она гора. Я надеюсь, я башкой не верчу сильно. И столбы. Там нужно подняться на эту гору. Там вот просика уже зарастает. Вот как лес растет быстро. Там недавно, по-моему, пилили. О, ящерица. Ящерица тоже приносит наши кошки. Тоже приходится их спасать, выпускать. Там была просика. Вот где эти высоковольтные столбы. Но сейчас ее уже... Она исчезает. Зарастает все очень быстро причем, причем быстро зарастает. Они даже гудят эти провода трещат сейчас я не знаю слышно или нет треск тут наверное высоковольтные они аж трещаны селфп палки у меня нет, поэтому себя я не могу показывать, как я круто тут еду на лесопеде Ай -ай -ай -ай -ай. О, на максимальной скорости Тяжело крутить. Но едем. Так, надо будет остановиться. Там пешком придется идти. Знаю, камеру придется, наверное, снять. Но вы по Я, по, конечно, буду страдать. Пока буду подниматься. Сейчас я здесь остановлюсь. самой первой скорости. Так. Вот он я. Придется снять. И а что ты будешь делать, не? А? И вот Теперь Кепку одеваем поверх Забраться Наверх 14 минут уже пишет С того момента Как я выехал Получается 14 минут Прошло ну, все Как пишет, так пишет, не одел, вот что плохо руки сейчас покусают своим ходом забраться туда вряд ли получится и тащить на горбу велосипед ну это вот такое квест-испытание блин тут на рыбалку вроде как сходила, вроде как на соревнования какие-то участвовал в соревнованиях или как это там называется. Фух. Сейчас буду найти. Тут люди на машинах гоняют. Когда обратно возвращаешься, думаешь, ⁇ -мо ⁇ нахер нужна мне была эта рыбалка. Вот так порбачил. Руки, перчатки не, не одел. Надо одеть. Вот на перчатке. Ручелек течет. Это цветочки только. Тут легко ехать. легко ехать. Вот наверху будет. Вот это да. Вот это будет тяжко. А это фигня. Жесть. Просто жесть. Как-то тут собирался <закрывать> на легковой своей проскочить. А -а -а -а -а -а -а -а. Какой тут легковой. У меня не было, я на Ниве тоже как-то сунулся и пожалел. Тут комары местами, местами. Ой, быстрее. Чуть остановишься, комары сожрут. Херабана сдалась. Такие страдают. Ужасы. Сожрусь нахер. Нихуй, нихуй, нихуй. Это ужас. Главное не останавливаться, сажу. Еще немного. All right. Ужас какой-то. Вроде уехал я этой дикой стае комаров. Ужас. Я думаю, они меня съедят. Уехал я. Цивилизации. Ну и все, можно считать, я приехал. Я дома. А, если не сдохну, будет хорошо.